Добрый день, друзья! Сегодня я вам показываю небольшую частичку того, что растет у меня на подоконнике, а именно многолетники, которые у меня здесь находятся. В прошлом году вы помните, наверное, что я вам рассказывала о новом растении на моем подоконнике. Это кала африканская или зандодесская. В этом году я ее посадила на в большой горшок. Больший. Около трех литров. Вот она у меня очень сильно нарастила. Зеленую массу. Но цветов было не так уже много. Так как я рано высадила еще в марте месяце, то растение уже немножко готовится к осени, к, зиме, к зимовке. И вот в таком она состоянии. Видите, четыре Розетки нарастила, посмотрим какой там у нас клубень. Корня... Горшок, наверное, маловат, около трех литров, потому что корнями, вот эти белые полосы, это корни, весь горшок оплетен, весь земляной иконой. Итак, следующее растение на моем И на моем балконе, как вы уже видели, это... Вот сияние мандарина. Ему два года. Здесь в этом горшке растет два растения. Их уже давно пора рассадить. И, наверное, уже нужно прививать. Видите, здесь у сеянца около полсантиметра стволик. Если я найду такие череночки плодовые, я привью культурное растение. Вот, видите, какие здесь колючки огромнейшие. Вот они, колючки. Это показывает то, что растение получится дичком. У более культурного растения эти колючки или полностью будут отсутствовать, или будут очень-очень маленькие. Следующее растение на моем балконе. Вот несколько сеянцев инжира. В прошлом году я их посеяла. И вот такие они на сегодняшний день. Есть немножко больше, которые уже давно отсажены. в Большую тару... Это тоже срочно надо пересаживать. Корни прилизили ну и ком. Вот, попробуем, проэкспериментируем дорастить растение до плодоношения. Говорят, что его плодоносит из косточки. Из, семена, из семени. Здесь уже более полсантиметра такой, такая толщина стволика. Видите, несколько веток уже. В общем, выращиваем. Смотрим, что будет дальше. Итак, новые растение в этом году на моем балконе – это бегонии клубневые. Вот у меня три бегонии, все разных цветов. Я вам хочу рассказать о том, как я их выращивала. Это первый опыт мой. И о своих ошибках, чтобы вы не повторяли эти ошибки. Также. Вот Как я их выращивала? Я посадила клубень. Беру приблизительно в марте месяце в горшочек величиной где-то 0,6-0,8 литра. Только бегония дала ростики, ну вот такой величины, сантиметров 10-15. Пересадила в литровые, литр с чем-то горшочки. И вот третий, вы знаете, какие события в этом году были, посадила в то, что было у меня в доме а именно горшочки около трех литров. Эти горшочки, сразу же скажу, что это маловаты горшочки для бегонии. Вот и в чем это появляется? Если вы высаживаете бегонию сразу в большой, да, не нужно высаживать бегонию сразу большой горшок, так как клубень может загниться, у вас земляной ком будет не вы не сможете отрегулировать полив. Земляной ком будет очень мокрый. Клубень может загниться. Нужно высаживать, так как я рассказывала, с постоянной перевалкой в более большой горшок. И заканчиваем мы в то время, когда уже появились первые цветоносики на растении. перевалкой в 4 литровый горшок. Вот. Стоят у меня бегонии на юго-восточном окне. Притенение – это антимоскитная сетка. И все, больше никакого притенения нет. Наверное, от жары, к сожалению, они очень быстро отцветают. Где-то около недели длится цветение. Каждого цветочка не больше. Вот, какие ошибки я допустила. Никогда не оставляйте... Никогда не оставляйте... Более одного или двух растений, двух ростов в каждом горшке. Вот вы видите, здесь у меня четыре роста. Они более такие хиленькие, более слабые. И я расскажу, чем она отразилась. Вот, и вовремя пересаживайте в больший горшок. Этот у меня буквально пару. Это бегония. Видите, какая она высоченная выросла. Вот, буквально несколько дней, как растет у меня в трехлитровом горшке. Вот, и из-за этого корневая, когда прила весь земляной ком, бегония начала сильно вытягиваться вверх. Вот, сравните эти более приземистые, даже вот эта красная бегония, которая, по-моему, ампельная, тоже все равно более низкая, а вот эта тоже ампельная желтая, вот такая высоченная, превысоченная. Далее поливаем, полив по мере подсыхания грунта, не даем пересыхать земляному кому, чем это чревато. Ваша бегония только пересохнет земляной ком, сразу сбросит все цветочки, особенно самые красивые, более полные, это мужские цветы. Вот. Для более пышных, красивых цветов мы срезаем все вот такие Детки в пазухах листа, ну это маленькая пока, надо вот в таком срезать приблизительно вот такого разница. Если вам нужны эти черенки для размножения бионий, и если вам вы не хотите размножить бионию, то прямо только вы видите, что в пазухе листа начинает образовываться малюсенький, даже вот такой как здесь. Вот такой ростик. Вы сразу его удаляете, и ваши бегония более пышно цветет У меня не супер сортовые какие-то бегонии, обычные бегонии из магазина. Это мой первый опыт. ну все равно вот белая бегония. Вы видите, такие около 10 сантиметров в диаметре. Это даже женский цветочек. Вот мужской. Сегодня один отвалился, а вот будет ему на смену. Вот, знаете, немножечко, два ряда лепесточков там, у женских цветов, у мужских цветочков, вернее. Вот, красная у меня бегония, когда расцветает мужской цветочек. Вот он, он около 8 сантиметров в диаметре получается, и здесь несколько рядов лепестков. Первые цветы были вообще шикарные. И вот желтенький, небольшой сам цветочек сам по себе, 5-6 см в диаметре во время полного распускания, но зато он более-менее пышненький. Вот. Как размножить бихонию, я вам уже рассказала, срезаем э, детки в пазухах листа, вот я ставлю так, через 2-2,5 ну, недели буквально здесь появляются корешки. Высаживаю в грунт, прикрываю э, каким-то укрытием, целлофановым пакетом или еще чем-то. И через, еще через две недели цвету, растение уже готово к самостоятельной жизни. Корни облетают стаканчик. Ну, приблизительно э, 200-граммовый стаканчик. Вот, если вы хотите, чтобы ваша бегуня точно не испортилась, вы знаете, вернее, осенью вы, мы срезаем эту бегонию, у нас здесь внутри получится клубенек, клубенек хорошенько просушиваем, в холодильник храним до весны, чтобы подстраховать себя, и точно остался у вас ценный экземпляр бигонии, вы срезаете вот эти ростики в пазухах листа, и также выращиваете себе запасное растение, также бегонию можно размножить семенами, но не советуют не увлекаться. Все, это, все эти семенные коробочки много сил забирают у растения и менее пышные цветы. Вот все, что я хотела сегодня рассказать о растениях на моем подоконнике. До свидания, до новых встреч.